Всем привет! И с вами Михаил Шилов, автор проекта макивара.ру. Ответ на вопрос: почему кажется иногда толчком удар в макивару? Ну, причина простая: на самом деле он не всегда кажется толчком. Когда удар наносится по поверхности макивары резко и сильно, то это и воспринимается как удар, потому что резкий щелчок останавливается прямо на поверхности байка. А вот когда удар идет глубокий до проникновения, когда боек ударяется в отбойник, вот тогда и некоторые люди пишут, а почему это Это, это просто толчок, это не удар. Почему они так сомсчитают и почему это кажется так? Очень все просто. Дело в том, что когда удар идет непосредственно в боек, то на этом и заканчивается весь прием. То есть. Удар произошел, щелчок произошел, точно так же воспринимается удар по мешку, например. А вот когда боек ударяется в отбойник, мы после контакта, то есть после значит, удара в боек, видим еще фазу, когда боек идет в отбойник. То есть две фазы. Первая фаза ⁇ рука в боек, вторая боек в отбойник. И вот из-за этого куска и воспринимается как толчок. Хотя если во времени замерить... Это, то есть встать на расстоянии, ударить резко по бойку, а потом встать немножко ближе и ударить резко так, чтобы боёк ударился в отбойник, тайминг будет один и, и, один и тот же. Время будет одинаковое совершенно. От момента старта до момента, в первом случае, до момента контакта в боек, второй до момента контакта бойка с отбойником. То есть вот это и вот это когда боек ударится в отбойник, по времени займет одинаково совершенно. Но что восприниматься будет? Будет восприниматься в первом случае вот это, а во втором самом э, э, э, случае будет восприниматься вот это. Раз, как очень быстрый прием. И вторая часть еще какая-то дополнительная, которая как бы затягивает сам удар. Вот и все. В этом вся фишка. Конечно, можно макивару и толкать, бить медленно и доталкивать. Да, да, да это толчок. Но когда удар производится резко и сильно, в одно движение, нету замедления на бойке, тогда это есть самый настоящий удар. И никакого толчка там не будет. Вот это надо видеть, это надо понимать. То есть если замедление на бойке не происходит, то есть раз и замедление, дальше толчок, тогда это удар. Понимаете? Если замедление происходит, то есть есть удар по бойку и дальше какое-то действие, это толчок. Все, в этом вся разница. Ну что ж, думаю, я на этот вопрос ответил. Всем пока, удачи, занимайтесь на макиваре, приобретайте лучшие макивары, вот, например, макивару Камертон. Это самая лучшая макивара в мире по ряду параметров. Некоторые, конечно, любят классику, но это классика и новаторство. Что мы здесь видим? Это пружинистая доска, как на обычной классической японской макиваре, но есть еще узел регулировки жесткости и есть еще возможность видеть контролируемую технику на проникновение эм, при постановке глубокого и сильного удара, то есть возникает еще, имеется вернее дополнительный контроль. Все, салют! Обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока!